Друзья, привет! Сегодня с вами будем говорить о категориях русских иммигрантов, которые меня раздражают в Америке. И перед тем, как я начну рассказывать об этих категориях, вы, пожалуйста, не забывайте оставлять свое мнение в комментариях, потому что я считаю, что, наверное, это самое главное на Ютубе, что есть. Это ваши отзывы и ваше мнение. Я все комментарии читаю и почти на все стараюсь ответить. А мы говорили о категориях людей. Не русских, я бы сказала русскоязычных, которые реально бесят в Америке. Всего этих категорий 10. И давайте начнем с первой. Первая категория. Я называю таких людей. Мы достойны, они нет. Эти люди часто рассуждают, что вот мы-то сюда приехали, мы достойны здесь жить, мы внесли такой вклад в это общество, мы так помогли развиться Америке, мы такие благонадежные, мы такие правила соблюдающие, мы вообще вот, вот, вот такие, такие хорошие люди, что вот только мы, только-только мы достойны здесь жить, а вы вот эти вот понаехавшие, вот вы и не понимаете, особенно вновь прибывшие мигранты. Эти люди меня, честно говоря, сильно раздражают объясню почему потому что кто вы такие чтобы судить что вы достойны а кто-то недостоин кто вы такие чтобы оценивать какой вклад внесете вы переехавшие там в 80-х годах, и какой вклад несут люди, которые переезжают там в 2020-2021 году и так далее. То есть по какой шкале вы это оцениваете? Плюс очень многие из них считают, что вот только они достойны жить в этой стране. Ну, я вам открою секрет, ребята. Америка это страна иммигрантов. И иммиграция бывает разная. И личности, которые переезжают в Америку, бывают разными. И все люди, которые хотят попасть в Америку, пытаются достигнуть своей цели разным путем. И когда начинают рассуждать, что вот, мол, они подают на гражданство по сфабрикованным там делам, или они по турвизе приехали и остались, или еще как-то так... Ребят, я вам хочу сказать, но если вы переехали легально, как я то я считаю, что нам всем очень сильно повезло. И нельзя судить тех людей, которые пытаются сюда же эмигрировать и ищут для этого различные способы и пути. Не все выигрывают грин-карту, не все могут вложить большое количество денег, чтобы сделать бизнес-эмиграцию и так далее. Но если люди переезжают в эту страну, значит, это кому-то нужно. Значит, они хотят здесь жить, и не надо считать, что... Они будут худшими гражданами этой страны, чем вы. Еще одна такая бесячая категория это те, кто делает бабки на своих. Особенно на вновь прибывших своих, на людях, которые еще не знают законов Америки, устоев Америки, стандартов жизни в Америке. И вот это начинается бесконечная выкачка денег. Бесконечно вечно. Куда ни посмотри, хоть вглубь. Бесконечно малая, хоть вы бесконечно большой, понимаешь? Мы тебе в этом поможем, в том поможем, всем поможем, но как бы не бесплатно. Все такие организации, которые волонтерские существуют, допустим, американские, они всегда бесплатные. Есть бесплатная юридическая помощь, есть бесплатные языковые курсы, да много чего здесь есть, но наши, наши люди плохо выговаривающую букву «Р» вам ничего бесплатно не сделают. Более того, они с вас будут выкачивать бабки любым возможным путем, рассказывая вам, что кто, если не они, что они вот это все знают, они это все проходили, они вот такие раз такие, но в итоге вы останетесь без денег и дай бог, что та услуга, которая вам понадобилась, она будет исполнена. Третья бесячая категория это те мигранты, которые плохо говорят про Россию, которые называют Россию Рашкой, которые считают, что Россия это такое вот отсталое, плохое государство. Вы знаете, ребята, не все жили в плохих условиях в России. Не все. Тем более иммигранты, которые не были в России там на протяжении 20-30 лет, но как вы можете что-то говорить об этой стране, если вы там не проживали, если вы не видели, как реально обстоят дела? И плавно перетекаем к четвертому пункту. Это люди, которые считают, что в России все бедные, нищие, живут в саманных домах. Хотя, наверное, в саманных домах на сегодня могли бы жить очень богатые люди. Самые экологически чистые дома. Но на самом деле есть большая категория иммигрантов в Америке, которые считают, что в России, не знаю, у всех туалеты на улице и вообще там все ездят на Жигулях. Ну и жрать им нечего. Нет, я вам открою один очень большой секрет. В России очень много богатых людей, и очень много людей, которые работают на нормальных должностях и зарабатывают хорошие деньги. Если мы возьмем в общем, конечно, ребята, то россияне живут на порядок хуже американцев. И второе, понимаете, когда вы вытягиваете кадры, где бабушка роется на мусорке, Понимаете, это сродни как у Сани во Флориде вытянуть одну историю из Америки и сказать, вот, у них там все такие жадные. Ну, ну к примеру, муж там э, развелся с женой и забрал у нее весь дом и выкинул ее на улицу. Такие случаи бывают и бывают везде. Мы смотрим на усреднение. Еще раз повторю, в Америке уровень жизни не просто на порядок выше, но, ну, но это даже несравнимо. Но это не значит, что в России живут люди только голодающие, реально там по помойкам собирающие еду. К сожалению, в России очень много бедных и людей, зарабатывающих очень маленькие деньги. И людей, которые очень многого себе не могут позволить. Да, это все существует. Но опять же повторю, что в России много регионов экономически развитых. Другое дело, что в России планомерно уничтожаются возможности для предпринимателей, ограничиваются свободы и так далее. Но это тема другого блога. Какая категория бесит еще? Это иммигранты-националисты. Ну, к примеру, я приехала из Украины. Вот я люблю только Украину, вы русские плохие, все вы вот такие, все плохие и так далее. Это не относится только к украинцам, ребята, это так как пример привела. Ну или русские бы переехали сюда и говорили, вот там вот, вот эти армяне или грузины, они такие. Ребята, вы становитесь автоматически иммигрантом, и Америка это страна иммигрантов, их здесь куча разных, от мусульман до там протестантов, поэтому... Вам придется смириться с тем, что в Америке есть необходимость уживаться с различными национальностями, с людьми различных вероисповеданий, с людьми разных цветов кожи, разных мыслей, разных менталитетов, что вам придется жить среди очень-очень разнообразной общности, я бы сказала. Ой, еще раз, дрожают иммигранты все всезнайки. Ой, я все знаю, Чего я В Америке 20 лет живу, все знаю. Вот мой личный опыт показывает, что таких людей слушать вообще никогда нельзя. Порой человек, который здесь прожил месяц, знает гораздо больше какой-то ситуации, чем который живет 20 лет. И тем более, когда вам начинают рассказывать, да что я там не знаю, что я там не знаю, человек живет в Нью-Йорке всю жизнь и два раза вылетал во Флориду и там кроме, я не знаю, восьмой программы ничего не оформлял, вам будет рассказывать, что все знает, все понимает, не говоря уже о том, ребята, что законы каждого штата отличаются, что налоги в каждом штате разные, да все отличается. И поэтому я не знаю ни одного человека разумного, который бы сказал, что ой, да все я знаю, здесь так давно живу, на все вопросы вам отвечу. Седьмая бесячая категория – это те, кто выделывается и понтуется. Это, знаете, те люди, у которых еще создание не перекрутилось в нормальную сторону американскую. Сейчас я вам объясню, понимаете, в Америке всем наплевать, подъезжаешь ты на Лексусе к магазину или на Тойоте 85-го года выпуска. Но по сути им всем плевать, никто на вас там не будет смотреть, чё, на чем ты там ездишь, что у тебя вот тут там написано, э, какие там у тебя кроссовки. Ну, эти все разговоры есть, но это... Настолько здесь доступно, тем более по американским зарплатам, что это не имеет никакой ценности. Ну, может быть, я не знаю, если вы там на Ламборджини, Диабло будете ездить или на Феррари, кто-то еще на что-то обратит внимание, но, опять же, ваши Лексусы, БМВ и все остальные вот вещи, которые вы считаете супер суперпонтовыми, для американцев не играют никакой роли. Но наши иммигранты, которые начинают зарабатывать деньги, первое, что они покупают дорогие машины, потом там, чтобы вот тут было написано, там было написано, и так далее, и тому подобное. И перед кем надо выделиться? Но кто еще оценит уровень достижения этого иммигранта? Ну, только такие же свои иммигранты. Поэтому у нас так любят... Выделываться и понтоваться перед своими, и это настолько в Америке бросается в глаза, что эта категория людей реально тоже раздражает и бесит. Восьмая категория – это люди, которые все время жалуются. Вот они все время жалуются, еда здесь такая никакая, плохая, образование здесь вообще-вообще не то, все вот здесь такое вот плохое, нехорошее. Вот они все время находятся в состоянии вот этого нытья. И, знаете, я, мне что-то нравится в Америке, что-то не нравится в Америке. Но поверьте мне, что действительно существуют такие категории мигрантов, которые вот реально все время плачутся. Все не то, все не так. Все плохо, вот все нехорошо. Вот отели не такие, такие климат такой не такой, снег так не так почистили. И когда ты встречаешь такую категорию людей и начинаешь с ними общаться, вот реально хочется спросить... Че ты тут живешь? Ну, чё ты тут живешь? Здесь все так плохо. Девятый пункт. Это как раз пункт тех людей, которые бесконечно встраиваются в американскую среду. Сейчас объясню, кому я говорю. Есть такие люди, которые, переезжая в Америку, начинают переименовывать своих детей. Он был Артем, стал он Арчи, он был Андрей, стал он Эндрю. На русском языке мы дома не говорим. То есть наоборот, начинают себя максимально погружать в американскую среду, вместе с тем погружать в нее своих детей. И тут, как мне кажется, очень важен баланс, потому что когда ты встречаешь рязанскую девочку Машу, которая тебе расскажет, что она Мария и что she hates Russian language. Тебе хочется сказать, Господи, ну как же ты жила в детстве, что ты так не любишь и не уважаешь свою родину. Вот реально так. Поэтому вот эти вот все встраиваемые, которые начинают с детьми только по-английски разговаривать, и вообще они такие вот, с русскими общаться не будем, потому что я переехала в Америку, и теперь американка-американка, или сына родила, я что, я сына родила? Ладно, я, я... Там иммигрантка, но сына-то я родила американца, Что ж он тут придет в спортзал убирать, полы здесь мыть. Ну такие тоже реально раздражают. И последний, десятый пункт. Это люди, которые наоборот абсолютно не влились и не адаптировались к американской жизни. Те люди которые все время пользуются услугами русскоязычных посредников. Но они реально не раздражают, но их реально очень жаль. Потому что, когда я читаю объявление на русскоязычном форуме «Помогите зарегистрировать моего 16-летнего сына на сдачу экзамена по вождению», мне хочется спросить «Чувак, а как ты в этой стране живешь?» Ну, я понимаю, есть русские районы, я понимаю, есть такое выражение «я в Америку не хожу», но, тем не менее, насколько ты ограничил себя в возможностях, насколько ты ограничил своих детей, и зачем ты вообще переезжал, если ты не готов на себя брать ответственность за свою жизнь, и тебе всегда нужны какие-то русскоязычные помогайки». Все, ребята, это были 10 пунктов с бесячими русскоязычными иммигрантами. Напишите, чтобы вы к этому списку добавили, а мы с вами увидимся в следующем видео. И, пожалуйста, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Пока-пока.